обезьянка потерпела еще больше неудач конец хорошо и все да знаю разочаровывает я думала обезьянка найдет космос значит это будет в продолжении а вы как считаете мистер а можешь почитать про пони пони да, может, в следующий раз. А сейчас вам уже пора в кроватке. Так что ты... И ты... Идите спать. Хорошо? Предыдущая считала нам про пони. Предыдущая? Предыдущая няня. А, так почему она сегодня не пришла? С ней случилась неприятность. Неприятность? Мама сказала... Надеюсь, вы так спешите в свои кроватки. Спокойной ночи, дети. Сладких снов. Спокойной ночи. Найди сайт Азино777 и получи 777 рублей на игровой счет. мистер Шраут. Да, да, все хорошо. Только что уложила маленьких проказников. Боже мой. Никто не пострадал? Ладно, мы сейчас все дома. Я, я подожду, пока вы не вернетесь. Хорошо, до встречи. с пути сразу за Клинтоном. Свидетели сообщают об огромном облаке пламени. Многих местных жителей уже эвакуировали. Представители железной дороги пока что не комментируют ситуацию. Жители потрясены. Это происшествие является одним из самых худших в истории штата. И еще неизвестно, как это повлияет на местное сообщество. Ты напугал меня. Что ты делаешь? Возвращайся в кровать. И во что это ты одет? Эй, эй! Лучше бы тебе бежать в свою комнату. Смешно. представляет совместно с кинокомпанией Zori Films фильм производства Steelhouse Production В главных ролях Брайан Нагель и Лорен Элис, Город клоунов В фильме также снимались Эндрю Стейтон, Кэти Кин, Джефф Дентон, Грег Вайланд, Мэри Энн Нагель, Том Нагель, Кэтлин Сапп, Дэвид Грейтхаус Крис Хан и другие Подбор актеров Марк Сайкс Специальный грим Дэвид Грейтхаус Художник-постановщик Райан Пилс, Композитор Холли Эмбер Черч, Оператор Кен Стачник. Исполнительные продюсеры Джефф Миллер, Кристофер Лоренс Чапмен и Брайан Нагель. Автор сценария Джефф Миллер. Режиссер Тон Нагель. «Пятнадцать лет спустя». Собираешься? Да. Сегодня? Да. Ты слишком быстро ешь, а ты медленно. У нас дела есть. Мне хотелось бы попасть домой до темноты. Если бы ты работал быстрее, дома был бы вовремя. То есть я медленно работаю. Да? Серьезно? Угу. Разбитая посуда за шестым. Привет, ребята. Куда сегодня спешите? На концерт в Колумбусе. А, поняла. Я отлить. Я с тобой. Не задерживайтесь. Извини. Боже. Майк, mm -hmm. зацени. Что думаешь? Думаю, все еще нет. Я не выйду за тебя. Это для Сары, идиот. Я знаю. Мы вместе уже почти два года, думаю, пора. Да. Мы с тобой вместе уже и не знаю сколько. Я все искал подходящего момента, и думаю, это сейчас. Она скажет да. Дай глянуть. Ну, не знаю. Я еще хочу порадоваться жизни. Милая! Ты вообще говорил об этом с жил? Нет. Мы встречаемся всего восемь месяцев. Конечно, нет. Уверен, что хочешь сделать это сегодня? Да, планирую. Пожалуйста, пожалуйста, только не сегодня. Почему? Потому что вы вдвоем начнете рыдать. И тогда Джил начнет рыдать. А я нет. И буду выглядеть как идиот. И что? Дело не в тебе. А в Саре? Ты же знаешь, как я люблю ее. Нет, я. Вы подходите друг к другу, она клевая. Я могу говорить о ней только хорошее. И. И раз ты настроен серьезно, у меня есть для тебя один совет. И что же это за совет, Майк? <свист> что, правда? <свист> Эй, можно мне долить? Жду уже три года. А буду через минуту. Видела, там было мальчики. Брат хотел сказать мне кое-что важное. Чел. Все еще комплексует из-за размеров. Прошу прощения. Но так быстро, как леса. Стараюсь. Позовите, если захотите еще что-то. Чек, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Не подскажите, как добраться до трассы 137. Мы едем в Колумбус, но мой телефон ничего не показывает. Он и не должен. Добро пожаловать в Южную Агаю. Леди хочет попасть в Колумбус? Да, хотим. Я знаю короткую дорогу. Выезжайте на южную дорогу, потом направо. Проезжайте две улицы и поворачивайте налево. Справа от вас будет трасса 137. Понятно? Похоже на правду. Серьезно? Эй, какие-то проблемы? Все в порядке. Ему нелегко пришлось в последние годы. Не обращайте внимания. Вы ведь в Коломбус направляетесь? Да, хотим на концерт попасть. Я бы не советовал вам 137 -ю. Там вроде как ведут какие-то строительные работы. Есть варианты. Да, и получше. Есть одна дорога через городок. Там легко потеряться, но через него быстрее. Дело ваше. Но нам как раз и надо побыстрее. Да, супер. Дайте взглянуть на карту. Вот, теперь легко найдете. Спасибо за помощь, шериф. Только не задерживайтесь. В таких городках легко сойти с дороги. Да видели уже одного такого здесь. Майк. Что? Это же Агая. Ладно, осторожнее на дороге. О боже, а потом он проснулся и понял, что спал в твоей кладовке. А ты был пьяный такой, что когда проснулся ночью и пошел в туалет, перепутал его с той самой кладовкой. Моя дверь в кладовке вот такой высоты. Не знаю, как я умудрился так высоко подняться. Стойте. Это тогда Брэд пришел в той дурацкой шляпе? Да. Да, именно. В такой пушистый как Я еще не видела Брэда таким пьяным. Нужно заправиться. Попробую поискать заправку по телефону. Давай. В чем дело? Не могу найти его. То есть, не можешь найти То есть не могу найти. Отлично. Вот черт. Можете посмотреть, нет ли моего телефона сзади случайно? Чёрт. Останови машину, мне нужно найти телефон. Да, я знаю, я знаю, знаю, знаю. Чёрт. Он был с тобой в закусочной. Я... Да, я же доставала его, когда мы спрашивали официантку. Дерьмо. Я положил его на стол, и тогда подошел тут мужик. Я, наверное, там его и оставила. Не волнуйся. Уверена, она его подобрала и ждет, когда мы вернемся за ним. Вернемся сейчас, пропустим шоу. И что ты мне предлагаешь? На нем все мои данные. Я знаю, я просто говорю. Народ, давайте позвоним на него. Узнаем у официант Келеон. Если да, то заберем по дороге обратно. Прекрасная идея. Алло? Привет, моя подруга потеряла телефон, и это ее номер. Да, телефон вашей подруги у меня. Вы нашли его в закусочной? Алло? Вы там? Где вы? Не знаю, на какой-то дороге. Мы просто хотим вернуть телефон. Где вы? Ребята, где мы вообще? А кто это? Я не знаю, какой-то тип спрашивает, где мы. Мы за 10 миль от 37-й. Думаю, это Брэдли. Мы за 10 миль от 37-й трассы на Брэдли Роуд. Я могу встретить вас и вернуть телефон? Может, просто встретимся с закусочной? Нет, езжайте дальше. Как пройдите знак перед железной дорогой, поворачивайте налево в город. Я буду ждать вас там. Хорошо, куда именно подъехать? Алло? Алло? Боже. Повесил. Что он сказал? Сказал, что дальше есть город в стороне перекрестка. И он встретит нас там. Вот и круто. Поехали, и так опаздываем. Добро пожаловать в Клинтон. Похоже, мы на месте. Ну и где он? Он ведь здесь хотел встретиться? Лучше бы ему показаться. Без телефона конец. Поверить не могу, что оставила его. Я сейчас позвоню ему. Спроси, где он. Ребята, мой не сиди, а ваши. Тоже. И мой. Он появится? В голове не укладывается. Простите, ребята. Чего не понимаю, где все? Не знаю. Чувство, будто город брошен. Нет, ну, но он должен появиться, иначе какого хрен-то? Бред какой-то. Эй! Увидел что-то? Нет. Давайте передохнем. Он появится. Пошли тогда в беседку. Поддерживаю. Кто-то еще хочет? Помогает расслабиться. Блин, как я могла оставить там телефон? Да все хорошо, правда. Не волнуйся, он приедет. Слушай, я сейчас не в настроении. На первом свидании ты другой говорила. Это когда ты был под кайфом? Он был под кайфом. И сколько ты тогда выкурил? Это был колледж. В такие времена. О, ты мой бедняжка. Плохие ребята заставили курить травку. Лежься. Пожалуй, нет. Ты куришь мою траву? Да? Ну ты козел. Да точно, я козел. Кстати, о козлах. Последнее время босс совсем озверел. Я знаю, меня это тоже достало. Видел его жену сегодня? О, боги. Ты видел? Ее сиськи. Я бы полетал на этих шарах. Ты гонишь. Да нифига. Да не гони. Что значит не гони? Да блин, кто так говорит? Какие еще воздушные шарики? Да, пожалуй, не говорят. Тебе что, 12. Чтоб тебе? Ну ты придурок. Тормозни, ателью. Торопись только, там девочки меня убьют, если опоздаем. Все равно будешь сидеть и ждать меня. Смешно. Шевелись! Эй, Билли. Что? Иди подержи, что-то тяжело. Ты дебил. Ты в курсе? Сам дебил. Не можешь найти? Не знаю. А, вот же он, весь в твоей губной помаде. Режем через Клинтон. Почему именно так? Я через него не ездил. Потому что так мы быстрее доедем. А это не там, где люди пропадают? Я не знаю. Какая разница? Где всем, мать его? Мы пропустим грёбаное шоу. Не знаю. Что хочешь делать? Да я уже устал ждать. Нам надо ехать. И все еще надо найти заправку. Полный отстой. Слушай, мне очень жаль, но нам надо ехать. Он прав. Дело дрянь. Позвоним еще раз, когда сеть появится. Ладно. Потом буду об этом волноваться. Мы уже свалим наконец-то. Просто охренительно. Что случилось? Попробуй еще. Черт! Закончился бензин? Я не знаю. Просто охренительно. Скорее аккумулятор сдох. Черт. Мы никуда не уедем. В смысле? Не знаю. Что скажешь? Черт! И что будем делать? Я не знаю. Можно попробовать поискать таксофон. Как это вообще могло случиться? Взяло и случилось. Эй, эй! Мужик! Эй, друг, мы ищем телефон. Можешь помочь? Какого черта? Эй! Эй! Есть тут телефон? Кажется, он не хочет разговаривать. Ребята, давайте просто пойдем дальше. Она права. Надо идти. Да, но. Он же. Он был там. Давай, идем. Да, иду, иду. Он будто исчез. Эй! Hello? Эй! Где все? Город призрак какой-то. Эй! Кто-нибудь? Эй! Кто-нибудь? Так и нет сети? Нет. Что творишь? Я тебя чуть не сбил. Успокойся. кто-то был. Кто мать вашу выбегает на середину дороги? Он стоял прямо там. Эй, остынь. Все хорошо. Она в порядке? Да. да. Слава богу. У вас трубки нет? Наша машина сломалась. Нет, мой сдох. Где? он, сто... он прямо там стоял. Все хорошо. Эй, все хорошо. Нет, нет, нет, нет, пожалуйста. Ничего не слышно. Нужно идти дальше. Я не могу. Нужно идти дальше. Меня Мы должны. Я не могу. Мы должны. Да нахер. Я сваливаю. Стой. Нужно держаться вместе. Здесь я не останусь. Он прав. Надо уходить. Ребята, надо двигаться. Okay, okay, okay, okay, right. Ладно. Right. Я схожу на разведку. Вы пока оставайтесь здесь. Хорошо. Идем. Где Джил? Шла за нами. Джилл! Джил. Идем. Твою мать! Джилл, Джил, пойдем! Джилл! Она же была с нами. Джилл! Джил. Была прямо здесь. Джилл! да закрой ты уже рот. Завали. Это ее браслет. Чертов ублюдок. Да заткнись ты говорил. Хочешь нас всех убить? Закрой свой сраный рот. Народ, надо валить. Уходим, уходим. Давай, идем. Заходим, быстрее, давай. Нахер. Отстаньте! Отстаньте! Отстаньте, отвалите от нас! Пошли нахер! Отвалите! Отвалите от нас! Отвалите от нас! Отстаньте! от нас! Оставьте нас! Эй, эй, эй, за мной! За мной! Пошли к черту! Быстрее уходи! Давай, ублюдок! Майк, сюда! Уходим, Майк! Давай! За, за мной я вам помогу! Идем. За мной. Где участок? После, после, все, после, все, после. Они забрали моего друга. Где моя девушка? Что они с ней сделали? Мы им позвоним. Хватит, хватит. Идемте. Давайся за ним.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 Дом Ну же, садитесь Садитесь, садитесь вот, вот здесь, садитесь Вот, пожалуйста Отлично Значит, это твой дом, а где жил? Алло, дед, ты глухой, что ли? Воды У вас есть машина или телефон здесь? Ни того, ни другого, ничего нет а что здесь вообще есть? Все, необходимое, вещи. Послушайте, мистер, мы ценим вашу гостеприимность. Фрэнк, меня зовут Фрэнк. Фрэнк. Спасибо, Фрэнк, но мы не можем остаться. Нужно вызвать полицию. Послушай, ты старый морозматик. Без рук, без рук, без рук, без рук. Садитесь. Значит, здесь нет полиции? Есть шериф, но он редко заезжает. То есть в городе всего один шериф, и где все остальные? Для начала поешьте. Он определенно не в своем уме. Оставим его и пойдем искать Джилл. Послушай, я вижу, что он не в своем уме. Мы найдем Джилл, но сначала нужно решить, что делать. Хорошо, как хочешь. Послушай, он что-то знает. Мы справимся, обещаю. Я не очень люблю задерживаться на одном месте. Знаю. Я хочу хотя бы переждать ночь. И я. По крайней мере, мы вместе. Могло быть хуже. Не уверен, что это еда. Что это? Будешь? Нет. Это вы на фотографии? С семьей? Это было давно. И что случилось? Клоуны. Этот город, когда ты был стоянкой для поезда. Здесь было хорошо жить. До большой аварии. После нее все кончилось, не было смысла оставаться. Люди побросали работы и уехали. Как-то не удавалось никого поймать, никого найти. Некоторые считают, что клоунов не существует. Они считают, что пропавшие просто уехали искать лучшей жизни. А ну вернись, псина тупая! Вот сукин сын! Засранец! Тупая псина! На что уставился? И проблемы. Yeah. Да, в следующий раз верь мне. Uh, да, послушай, мне пора. Yeah. Давай позже, пока. <laughs> Придурок. Yeah. Положено было каждому знать... Что следует на ночь дверь собирать. И что не следует ходить ночью гулять. Сейчас город принадлежит клоунам. Я слышал слухи о клоунах, но думал, что это просто страшилки для детей. Все началось с какой-то ненормальной семьи. Об этом ничего не знаю. А что с другими, кто проезжал здесь? Ну, эти люди надолго не задерживались. Здесь же ничего нет. А если задерживались, сами видели, что происходит. Ты сказал, что знаешь, где Джилл. Где она? Да. Думаю. Что это было? Нет. Не может быть. Так что с Джилл? Нужно уходить отсюда. Сейчас же. Быстро. Идем. Они не приходят сюда. Видно, вы им очень сильно досадили. Но мы ничего не сделали. Вы убежали. Этого достаточно. что вроде их больше не слышно Дилан. Дилан! Дилан! Дилан! Дилан! Ну давай! Потанцуем! Обхн на макияж, братан! Дилан! Дилан! Дилан! Дилан! Дилан! Дилан! Да пошл ты, мудло! Tim. Всем редкие. Все сюда, сюда, сюда. Хорошо, хорошо здесь. Так, туда, туда, туда. в порядке? Вставай! Я сказал, вставай! Какого хрена? Это телефон жил. Откуда он у него? Он был в закусочной. То есть как? Я уже видел эту татуировку. За стойкой. Но... Майк, стой. Надо уходить. Они вернутся, будут искать вас. Он прав. Надо валить. Надо валить сейчас. Идем, Сара. Вы же идете с нами, так? Со своей ногой. Я буду только мешаться. Кроме того, это все еще мой дом. Куда они забрали Джил? Я нарисую тебе. Ну же, вперед! Грязные мальчишки обидели тебя, негодники. Нет. Мы же не любим грязных мальчишек. Нет, нет, нет. Но мы любим пони. Я обожаю пони. Ты тоже? Ты ведь любишь пони? Пожалуйста, нет. Ты любишь пони, как и я. Нет, пожалуйста, нет. Я так тебя люблю. Моя маленькая милая куколка. Такая милашка не должна грустить. Двинули. Супер. Ключи. Едем. Слава богу. Осталось вытащить Джилл. Скоро надо будет повернуть. Что за это вообще херня? Почему ты останавливаешься? Как он сюда попал? Ну уже, народ, надо ехать дальше. Подождите, может, пьяница? Брэд, нужно забрать жилы, валить отсюда. Брэд, Брэд, Брэд. Оставайся в машине. Брэд, Брэд, сиди в машине. Фрэнк, это ты? Фрэнк? Фрэнк? Фрэнк? Что за Фрэнк? Боже, это они сделали? Боже, черт. Господи, поверить не могу. Фрэнк, что мне делать? Помощи вам было достаточно. Господи... Бежим, бежим, быстрее, брат, я найду вас! Играет что так вломился, но мне нужна помощь. В городе убийцы. Надо вызвать полицию. Прошу, вы можете помочь? Вы можете помочь? Чем ты думал, блуждая по улицам ночью? Ты не знал? Опасно играть на улице ночью. Может случиться беда? Страшная беда. Мне нужна помощь. У вас есть машина? Машина? <связывая> мне нужна мне она. <связывая> Мой сыночек приносит маме все, что нужно. Ваш сын отлично. Мне просто нужна машина, или как-то выбраться отсюда. Я потерял друзей. Думаю, тебе стоит остаться со мной мой сыночек поможет тебе yes, да поможет когда он вернется скоро очень скоро Думаю. Думаю, мы оторвались. Нужно найти Брэда. Нужно найти Джилл. Брэд в состоянии о себе позаботиться. Он твой лучший друг. А Джилл для тебя кто? У Брэда осталась карта. Чёрт. Ладно. Вернемся в город. город? Надо вернуться в машину. Клоуны будут ждать нас там. Брэд мог пойти только в город. Ты сама это знаешь. Давай, надо идти. Вы жили здесь еще во время аварии? И когда эти девушки пропали. Те девчонки совались в нос туда, куда не следовало. Никогда этого не любила. Вот как. Мама должна защищать сына. А сын должен защищать маму. Фрэнк. Он был вашим мужем. И до сих пор является им по закону. Ваш сын – один из клоунов. Это он убил тех девушек. Не смей обвинять Рики. Маленький Рики не виноват в случившемся. Он послушный мальчик. Очень послушный мальчик. Да? Поэтому Фрэнк оставил вас. После всего этого. С матерью связь сильнее, чем с отцом. Всегда была. И всегда будет. И мать всегда всегда должна защищать сына. Несмотря ни на что. Ты же не хочешь разочаровывать мамочку, не так ли? Хорошо, это должно быть там. Идем. Это наш шанс. Пошли. Стой. Что? Это может быть нашим спасением. Думаешь, мы сможем этим управлять? Попробовать стоит. Ладно, пошли. Давай, иди, иди. Джилл. ты меня слышишь? Джилл. разбежите, разбежите меня, освободите мне руки! Черт, черт, побери, разбежите меня, освободите меня, разбежите! Разбежите! Черт возьми! Я привязана! Освободите меня! Помоги мне! Вашу мать! Черт. Заткнись! Заткни ее! Заткни ее, слышишь? Заткни эту суку! Заткни ее нахер! Я сказал, заткни ее! Я тебе повторяю! Заткни ее, слышишь? Казал заткнуть ее, а не убивать. Что с вами? Что с вами не так, ребята? Как мне это объяснить? Что с вами? Заткнуть ее, а не убить. Надо было ей рот завязать. Все, больше я вас покрывать не буду. Ты слышал меня? Нахер тебя! Больше я не покрываю ни тебя, ни твоих сраных сучек. Не буду вас покрывать. Все, с меня хватит. Ты понял? Сука, ты понял? С меня хватит. Хватит! Я здесь. Я вытащу тебя. Как ты нашел меня? Проследил за одним из них. Все хорошо. Все хорошо. Будь здесь. Майк, я здесь. Я здесь. Майк, я вытащу тебя. Хорошо, хорошо. Где Джилл? Ладно. Майк, стой, подожди. Развяжите меня. Майк! Почти, ну же! Боже, он приближается! Развязывай! Освободите меня! мне. Нет. Я не могу пошевелиться. Нет. Меня прибили к стулу. Нужно уходить. Мы тебя не бросим. Брат. Мы не бросим тебя. Брат. Уходите. Мы должны уходить. Нет, нет. Боже. Передай мамаше, Пусть отсосет. Нужно уходить. Уходим. Всем игровым. Заходи на Азина 777. Отыграться и выиграть можно только тут. Где ключи?